И всем привет, с вами снова Изиду и сегодня мы будем играть в Легенды Дракономании. Тут я только зашел и уже лучшие товары на продажу светятся. Мы сегодня будем играть в Легенды Дракономании, это второй выпуск. М да, ну, как-то так. И какой был прошлый дракон дня, дракон дня вроде бы в слон. И по предложению одного из подписчиков, назовем его Икалис -да. и будет драконом сегодняшнего дня дракон баба я не готовил никаких Всё. никаких этих вот этих вот Жилищ, и поэтому тут нет жилищ, чтобы куда-то поместить вообще эту лаву. А улучшать тут только уровень 8. И поэтому сейчас мы будем, будем играть в карте, на карте компании, чтобы получать опыт, и чтобы увеличить уровень, и чтобы улучшить жилище Ну, чтобы поднять уровень, да, я это сказал уже ох ты какой дорогой плюс. Мне надо до да тысяч для новичка платить уж что ну, пускай будет еще вот это вот ай ну за 500 монет это я понимаю нормально так заплатить а вот то что другое так посмотрим Давайте посмотрим что тут ага за 100 алмазов продается 500 тысяч еды да, Спасибо. Вот бы монеты можно было покупать. Ну ладно, давайте я, я у вас куплю, раз вы так настаиваете. Так, это подарок. Окей, Аки, я не знаю откуда ты взялся, как ты меня нашел. Ну, молодец, что ты меня нашел хотя бы. Так, друзья, так это я понял. О, кулинарное безумие, там что-то с нами Готово и готово. Что можно выпекать? Ничего, готово. Угу. Спасибо, то, что вы пишете выпекать. А ничего нельзя сделать. золотая возможность посмотреть, что это чувствовать. 500 монет получить, да. Очень хорошо это. Очень много монет дает. Давайте пока сыграем эти все три уровня чтобы чтобы получить восьмой уровень так нужно ураган бить ураган тут у нас такой вот не очень точнее он хороший потому что он восьмого уровня но не хороший для нас как бы ну вот почему в эпириу мою самую любимую я не знаю, даже доживут ли эти драконы до конца, чтобы я смог не в драконов использовать. Ну, если они так будут промахиваться, то нормально. Ух ты, какая сильная, так критическая была, как-будто. Эм, ничего не сделать, нормально. Не убивай. Молодец. Не убил. Эх. Ураганчик все-таки ударит. Ну и ветерок тоже. Ну, поэтому давайте использовать. минус 577 урона ух ты она круто круто правда не так как была на том аккаунте который самый крутой ну да ладно так а кто тут самый мощный? принц и пыли вроде да где пыли ну ладно ну вообще самый мощный тут это принц конечно же потому что он эпический дракон а эти обычные драконы да, конечно, это для меня какие-то непривычные цифры. Я привык играть там, где 40 тысяч урона, 90, 100 с чем-то, 200 с чем-то, 300 с чем-то. Иногда бывало 800 с чем-то. Но это уже тут для меня непривычно 83 урона. Когда темная лошадка использовала вечер. На себе. Так, ну что? Что будем использовать? Попыли давайте это и ударим. Хотя она не слишком так наносила урона хороший Так, я... Давайте по принципу, все равно они почти похожи. Так, ну давайте ход. Смотрите, какие умеют. 76 ударов. Очень круто, кстати. Албаска сколько ударов максимум получалось при нивидоконах. Угу. Да, да. Хорошо. Ребята, извините за такой звук, но я ничего не могу поделать. Другие приложения, которые нужно скачивать, э -э я не хочу скачивать там, где водяной знак, и там где пол экрана занято всякими кнопками регулировки записи, которые э -э не нужны. Ну что нужно для записи? Таймер, кнопка паузы, кнопка записи и все. Ну еще, может, это камера. Ну, вы поняли, какая камера. Так, можно выходить смело. Восьмого уровня нет. Сейчас, наверное, будет так. Угу. Да, они бегут на остров, выбирают, какой остров там. Кто соединяется? Больше у них нет выбора. Извините, ребят. Я вернулся. Там пришлось кое-что сделать. Так. Выполняем терпеть 50 идеальных ударов. Ух ты, круто. Одна отцов дали. Нормально так. О, на выходном огня. И что дальше? О, дальше тут есть. Да. Вот это то, что хорошо. То, что хорошо. И очень хорошо. 160 опыта. Нормально так. Сколько там? Было 600 прошло... Ух ты. Прошло раз было 600, а тут на 1000 уже. Так, ну получается, я могу улучшить это жилище и поэтому дракон сегодняшнего дня это дракон глава. Он у меня новый. Э, и поэтому пишите в комментарии, как его назвать. Будет интересно посмотрите. также все равно пишите, сколько у вас нравится. Не знаю, да, как-то, как интересно очень. Не знаю почему, но так. Ну, давайте попробуем сыграть mm -hmm. два раза. Ох ты, ох ты, боже. Тут, вот это... ну тут нет выбора, понятно. Ну вот пришлось сказать. Очень, очень информативно. Резкие. Я вообще-то не думала, какие будут следующие какие я, я, я не считанно не делаю так. Рага, посмотрим на следующие Рага. Рага. Да. время не что ли? Ага, ну понятно, понятно. Хауми либо же Нурбин. Мне как-то оба нравятся, но... Конечно, Нурбин по... Так, по эпичной, но... Он что-то немножко взглядом своим меня... Отвлекает. И поэтому... Будем... Вот он, на хау Вон, тут вообще троих древних драконов А, папа. А, понятно. ну почему я отсюда пришёл? Ммм, рублей. Она... сама что ли? Нет. Почти 10 тысяч рублей. хотел найти. Так. Да, понятно. Награда, Награда за этапы. Ага, это мы видели... Извините, но вы слишком завышаете ставочки. 1 миллион... Нет, у миллионов. Ух ты! Третьего двойника когда я вообще буду открывать этот остров, этот, этот, этот. Я вообще самым самым богатейшим трудом вот этот остров купил, когда я играл в нее запись. Давайте еще немножко тут почистим. Ну, в принципе, думаю, то что на этом можно заканчивать. С вами был Физо, обязательно... Я не сказал вначале. Обязательно перед началом ролика Ну ладно. Обязательно все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите в комментариях имя для Дракона Дня. Ну а с вами был Зизо. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Это очень важно. Это важно, досмотр до конца. Очень влияет. Ну а с вами был Зизо. Всем удачи, всем пока-пока.